Здравствуйте, меня зовут Чумат Минян, я с родом с Гаити, жил в России 17 лет, сейчас живу в городе Монреал, в Канаде. Я являюсь сетевиком предпринимателем. Занимаюсь этим бизнесом уже в 2014 году. Записаться в Форсаж. В июне 2018 году я являюсь сейчас что я жду от жажды в скорости я хочу стать нефритом и помимо этого тоже хочу стать до 30 а, апреля жемчужином да. вот что, что я жду от жажды скорости а хочу вам показать прелесть вот этого города Монреал мы находимся сейчас в центре города Монреал также тоже везде красиво посмотрите из границы насколько это красиво пожалуйста я вас приглашаю, дорогие друзья, дорогие партнеры, в следующий год приезжайте в модель.